Ну что, привет всем коллегам-ортодонтам, это Андрей Тихонов, и я решил сделать небольшой сериал, ордонтический сериал на тему семинара лечения сагитальных и вертикальных аномалий прикуса. Новый семинар из продвинутого уровня школы Ордонтии, который вырос из четвертого уровня школы, но, конечно, там углублен, усилен. Сериал будет не чисто рекламный, не переживайте, я подумал сделать так, я буду рассказывать вам краткое содержание семинара, естественно с полезными вещами какие-то, то есть это будет, я думаю, такие короткие видео, может быть там 3-5 минут, чтобы вы могли их посмотреть. И э, они будут рассказывать э, так вот просто на пальцах, скажем так, чёт, ну достаточно, мне кажется, логично, все равно и четко. Основные мысли по лечению 2-3 класса глубокого открытого прикуса такими маленькими фрагментами. Э, новый семинар будет э, 17, да, вот 17 июня, вот я смотрю, в календаре в Москве. Вот, я к нему вовсю готовлюсь, э, дорабатываю, допиливаю. На самом деле делаю. Так, чтобы мне самому полностью разобраться в вопросе для своей команды, для своей клиники, чтобы я мог создать четкие протоколы, как мне нравится, когда точно будет получаться. Да? Вот не на обум, не на интуиции, не давайте попробуем, естественно. Да? Конечно, мы уже много-много лет все это изучаем, дорабатываем, но вот сейчас будет такой повод. Добить это до такого четкого понимания, уже экспертного, реально глубокого, как лечить второй, третий класс открытый глубокий прикус максимально эффективный, максимально предсказуемый, так, чтобы это могли понять и хорошо сделать начинающие достаточно врачи. Вот об этом, собственно, и речь. Ну, я думаю, что есть смысл начать с самого частого второго класса. Поэтому сегодня немного информации Общий про лечение скелетного второго класса у взрослых пациентов. А дальше я буду анонсировать каждый раз там, тему следующей беседы. И мы будем их так регулярно делать. Наверное, раз в неделю надо постараться. наверное Может быть, даже почаще постараемся. Может быть, пару раз в неделю чтобы вот вам рассказать а, о том, что за семинар и дать полезную информацию тем, кто не сможет его посетить или там, кто собирается, но хочет уже в принципе что-то знать по этой теме. Итак, а, берем а, пациента со скелетным вторым классом взрослого человека и сразу же отлично понимаем, что здесь уже мнения расходятся у разных школ, у разных подходов, но кто-то традиционно настроенный э, все-таки э, и мы себя относим к ним скажет, что если вы видите скелетную аномалию второго класса да, скелетную то есть нижняя челюсть маленькая она меньше верхней верхняя большая больше нижней то э, это хирургия потому что ну в принципе нормально хорошо компенсировать скелетную аномалию по традиционным представлениям мы не можем. Поэтому если говорить про хирургию, то есть отдельный семинар Дмитрия и Андрея Койстрика, замечательный, честный, углубленный, прям подробнейший семинар, на котором я сам присутствовал, могу за него ручаться. Это отдельная история, семинар по хирургии ортогнатической. Мы же на семинаре по вертикальным аномалиям и сагитальным аномалиям будем говорить про компенсации, про то, что в основном можно сделать без хирургии. Так вот, если мы говорим про компенсацию скелетного второго класса у взрослого человека, да, то, как мы понимаем, у нас есть четыре механизма, как мы это можем сделать. И мы всегда будем начинать с вами любую аномалию, кто уже с нами учится, знает, что вот логика всегда такая, с механизмов. Механизмы это не механики, то есть мы не будем говорить так, как иногда рассуждают там, начинающие еще да, То есть, так, у меня второй класс, значит я буду дистализировать вверх. Вкручу мини винты, и все, и пошла мысль, куда там я вкручу винты какую цепочку дам. Или, нет, я дам эластики, только надо сообразить, какого зверя дать, дам эластики и буду им кричать. А кто-то говорит, да нет, я просто выдвину до первого класса на накладках и экструзирую задние зубы. Вот естественно, мы сейчас говорим о том, что все такие подходы, это, конечно, пока человек совсем еще не прошел базовый стресс и что-то за что-то пытается зацепиться. Но, естественно... Когда вы уже прошли какой-то базовый стресс, когда у вас есть уже какая-то четкость в голове, поправлю, когда вы начинаете пытаться разобраться уже систематично, то возникает понимание, что должна быть какая-то система. Система состоит в следующем. Первое. Механизм, как можно с точки зрения геометрии, здравого смысла, биологии решить ту или иную проблему. например. Скелетный второй класс. Базис верха, базис сниза находится на разном уровне. Да? Если мы мысленно выровняем зубы человеку, верхние и нижние без удаления, то верх не будет в протрузии, потому что наверху нет дефицита места. Это не зубоальвеолярная проблема. Верх нормальный. А внизу будет или протрузия, скорее всего, да, после выравнившей скучности, но при этом всем будет второй класс и а сагитальный щит. Вот это, собственно, второй скелетный класс. Точка. А... Точка B, между ними расстояние, может быть не во всю мою голову, но несколько миллиметров. Определяется на вид, визуально профиль, определяется положение точек К и Б просто на фотографии. Конечно, ТРГ, пожалуйста, вид там, бета, НБ и все, что с этим связано. Но в целом это и так достаточно очевидный диагноз. Мы сейчас в детали пока в мелочи не полетим. Соответственно, что мы можем сделать, чтобы это компенсировать? Очевидно, первое, что мы можем сделать, что приходит в голову, это взять и переместить нижние зубы вперед. Нижние зубы вперед. Наклонить нижние зубы вперед. Весь зубной ряд да, переместить вперед. Или эластиками, или с мили последовательной или форсусом, твинфорсом, герстом и какими-то такими аппаратами. Второй вариант, который приходит в голову, переместить верхние зубы назад. Верхние зубы назад. Например, с удалением, с дистализацией, опять же, теми же корректорами второго класса, ротацией всего верхнего зубного ряда назад с помощью миниментов или эластик. Да? Что еще приходит в голову? Выдвинуть нижнюю челюсть. Тем более так много разговоров про то, что она заблокирована часто при втором классе и что она находится в ретро-положении. Отдельный большой разговор коснемся вот на отдельном нашем видео, которое будет этому посвящено. И четвертый механизм, это всю нижнюю челюсть повернуть, повернуть, да, повернуть, а, чтобы говорить про стрелки, нужно в ту сторону смотреть, <coughs> против часовой, да? поворачиваем нижнюю челюсть, против часовой, тоже очень противоречивый вопрос, вращают ее, но мы понимаем, что это зависит от того, какого подхода вы придерживаетесь, готовы ли вы делать дистракцию мышелка, да, делать дистракцию в суставе, потому что, чтобы повернуть нижнюю челюсть против часовой и улучшить класс, нужно сделать дистракцию в мышчалка. Это касательно всяких спорных вопросов ротации окклюзионной плоскости. Про это тоже поговорим отдельно. Итак, пока решили мы их довольно короткие видео делать, оно и так уже затянулось, пардон, явно больше пяти минут. Резюмируем. Мы начинаем цикл э, коротких видео по поводу семинара лечения сагитальных и вертикальных аномалий, который состоится 17 июня в Москве, трехдневный. И мы начали с второго класса и пока обсудили очень-очень кратко просто глобальные способы его компенсации. Верхний назад, нижний вперед, челюсть нижнюю вперед и нижнюю челюсть повернуть вперед и вверх, то есть против часовой стрелки. На что смотреть по диагностике, какие механики использовать, когда какой способ применять и как именно, мы конечно будем дальше обсуждать в других наших видео. Вот, собственно, пока все. Если вам покажется, что такой формат будет полезен, чтобы прошли по большинству тем, которые в этом семинаре будут и вот так вот четкой такой довольно короткой логикой, пускай на пальцах, его проговорили, то мы будем рады и будем тогда продолжать этот формат. Дайте нам знать. Всем хорошего дня и до встречи на новом видео или на семинаре. Пока.